вы оставляли заявку у нас на сайте. Да, да. да. Оставляли? Да, да. На многофункциональную лопату. Да, да. Ага, Гиворг вас зовут, да? Да. Очень приятно. Геворк. это компания Активный отдых. Меня зовут Алина. Я буду вашим консультантом. Про лопату вы все знаете или что-то нужно рассказать? Он дополнительно. Нет, я этот сайт смотрел, увидел все. Все прочитали, все узнали, да? Комплектацию да. тоже, знаете, наверное, прочитали тоже, что придется. Там видео я видел. А, ну все, тогда все хорошо. Стоит три тысячи девятьсот девяносто рублей. Это скидка, да, я видел? Да, это со скидкой, да. Даже если вы будете вторую брать, да, допустим, она уже будет на нее еще тоже скидкой. девяносто пять рублей она стоит. Не, мне, мне один нужен. Мы на одну, одну, да? Да. Все хорошо, давайте оформим. Вы где проживаете вообще? Этот Краснодар. Краснодар будем доставку делать. Ну хорошо. Смотрите, вам придет на что стоимость доставки 490 рублей, общая сумма к оплате 4480 рублей. Оплачивайте при получении. Подстраивайтесь. Да, да. Давайте ваше фамилия, имя, отчество запишем, как вас. Аветисян. Как еще раз? А. Аветисян. Аветистян. Да. Угу. А, Геворг. георг Арменович. Арменович. Да. Угу. Какого вы года рождения? Семьдесят пятого. Арменович. 75 -го. Дополнительный номер телефона есть у вас еще какой-нибудь? Вот, вот это один у меня. Можно? Который... Супруги можно домашний такого нету? Ну этот у меня постоянно домашний нету. Этот всегда на связи, да? да? да. Все хорошо куда доставка в город город краснодар угу. улица, улица? Кали... улица Калинина. улица угу. калинина дом четыре корпус два угу. дом четыре корпус два да да два триста пятьдесят ноль тридцать девять ваш почтовый да. индекс. Да. правильно правильно угу. Сейчас, одну секунду, по вашему индексу я вам скажу сроки доставки, хорошо? Хорошо. Mm, Сколько дней будет к вам, если мне программа здесь выдох? Так, к вам будет идти шесть рабочих дней, оплачивайте при получении. Если через шесть рабочих дней не смогли оплатить, вам придется смс-сообщение, что пришла ваша посылка. Но если вы по какой-то причине не можете оплатиться, то тогда еще она... 60 дней может храниться в отделении почтовой связи, пока вы выкупите. А вам придет еще подарок-сюрприз от нашей компании. Я не знаю, какой вам получится, это будет три комплектации. И сертификат на сумму 1000 рублей на следующую покупку. Вы можете использовать сертификат со скидкой. Я вам отправим каталог, номера телефонов наши будут написаны, и всегда можете что-то заказать у нас, и будет у вас скидка. Uh, так, приобретайте многофункциональную лопату, стоимость 3990 рублей, доставка 490 рублей, общая сумма к оплате 4480 рублей. Гарантию даете, да, что вы купите? Да, все, все, конечно. Uh -huh. При получении заказа на почве почтовое отделение взимает комиссию, это два процента от общей суммы за перевод денежных средств. Это uh -huh. -то копейки будут эти там. Второй не хотите, да, приобретите нет, лопату? Нет, нет, нет. Uh -huh. У нас сейчас еще скидки есть 50% на некоторые товары. Интересует вас? Вон, гостюм, костюм, горка есть для рыбака. Такой бинокль складной. Это все идет со скидкой сейчас. Нет, спасибо. Не интересует нет, такое? Нет, Удочка? Нет, нет, нет, да? Все хорошо, тогда спасибо вам за заказ, за егор Артменович. Всего вам хорошего, ожидайте вашу посылку. Надеюсь, вам нет. все понравится. Да, спасибо. До свидания. Да, да. Алло. Алло. Да. Добрый день. Здравствуйте. Меня Руслан зовут. Вам заняться отделом логистики для корректной отправки вашего заказа. Да. Так, вы ранее... Да-да, сейчас, секунду. Вы ранее заказывали так многофункциональную лопату. Да. Так, в компании «Идеальный отдых». Вот ваш заказ готов к отправке. Нужно ваши данные сверить, чтобы ошибок не было при получении. Так, да. ваша фамилия, имя, отчество здесь указали. А... Так... Оветян, Нью-Йорк Арменович. Арменович. Да. Так, проживаете по адресу Краснодарский край, город Краснодарск, улица Калинина, дом 4. Номер квартиры не указали. Частный дом? Нет, это а дом один. Дом один? Да, дом нет квартиры, нет. А, все понял. Так, почтовый индекс здесь указан 350039. Сейчас секунду сверим ваш почтовый индекс. Так, все верно, да? Общая yes. сумма вашего заказа составляет 4480 рублей с учетом доставки. Все вместе верно? Да. Yes. Так, хорошо, все при прибытии вашего заказа с вами обязательно свяжется. ждайте посылку, всего вам доброго, до свидания. Do до свидания. свидания. Да. Здравствуйте, вас приветствует интернет-магазин Ваш доказ прибыл в ваше почтовое отделение. Приходите на почту с паспортом и деньгами и получите заказ. После выкупа посылки вас ждет подарок. Посылку можно получить без почтового извещения. Не ждите, идите прямо сейчас. Номер посылки мы выслали вам в СМС. Добрый день, меня зовут Юлия, содела доставки. Я звоню вам по поводу вашей посылки. Вы в интернет-магазине заказывали лопату. Она на почте находится, когда вы за ней сможете подойти? Я никакую лопату не заказывал. Многофункциональную. Да вы шутите, нет, я не заказывал. Кусев Алексей Сергеевич, вы? Нет. Ну как нет? А как ваша фамилия тогда? Да вы кто вообще в моей фамилии спрашиваете? Я тот человек, который вам вышли штраф, что вы не осознаете, что это, вы не будете выкупать свою лопату, будете оплачивать штраф 10 тысяч рублей всего вам то упрова. Здравствуйте, Гусев Алексей Сергеевич, ваши данные переданы коллекторам. Заберите посылку 1408324636755 адрес почты Черняховского улица 32. Здравствуйте. Сумма ущерба 12 тысяч рублей. Мы будем вынуждены вздискать ее через суд, если вы не выкупите свой заказ с почты. Адрес почты Черняховского улица, 32. Добрый день, меня зовут Гарри, название сходило заказом. Здравствуйте. А, здравствуйте. Хотела бы уточнить, тогда сможете забрать ссылочку. А какой посылка? В интернет магазине вы заказали. А, этот посылка? А это мне один вопрос можно вам задать? Это uh -huh. Мне сегодня сон приснился, я пришел на почту, открыли, а... другой вещь лежал, не тот, который заказывал. Там а мой... как, ваши, как, как ваши данные? Девор Карменович, Одну минуточку, я сейчас смотрю. Вам сегодня сон приснился, что вы пошли на почту, а там пришло не то, что нужно? Да, да. Ну и сны-то нельзя верить тоже. А ну, нельзя. А почему у вас фамилия Гусев Алексей Сергеевич? Это у кого? Это не вы? Нет. Подождите, я. Алло. Алло. Тата. А почему Гусев Алексей Сергеевич ваши данные написано? Я не знаю. А вас зовут, извините. Его Калыновича. А что вы заказывали? А? Что вы заказывали? Это пылесос? Нет. Многофункциональную лопату вы заказывали. А, нет, это лопаты нет. Что нет? Не заказывал. Почему у вас уходит? А можете мне сказать? Нет, вот гуси уходит, Алексей Сергеевич. Вы так не представляли? Нет. Нет. Откуда вы? И Краснодория. Краснодория. область. Почему так у меня Одну минуточку. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок к содела доставки. Меня зовут Карина. Здравствуйте. Ваша посылка прибыла на почту, когда вам удобно будет ее забрать? А этот можно ее посмотреть сначала, прям взять ее? Ну если ваше почтовое отделение разрешает, то конечно. Что... Нет, не разрешает, я пришел, он не дает мне так. Да, получается, смотрите, вы можете поступить следующим образом. Вы можете подойти на почтовое отделение, выкупить посылку, не отходя от касса, вместе с работником почты ее скрыть. А она, она мне говорит, это... деньги я заплачу, все, уже обратно не возьмет ее. Не, ну посмотрите, если товар действительно не соответствует вашему заказу, то вы можете мне перезвонить по этому номеру и сообщить об этом. Как? Штен трех как... рабочих дней. Кому? Трех... Вот на этот номер, через который я вам звоню. Но... Да я звоню, и... трубку не берете никак. Вот сейчас вот мы договоримся, вы можете проверить и перезвоните. Ну вот я звоню, не берет трубку, не отвечает никто. Вот не... я говорю, мы сейчас с вами договорим, вы перезвоните. Ага, ага. В течение трех рабочих дней с вами сейчас интернет-магазин и вернат ваше все денежное средство, не выменяет товар, хорошо? А, да, да, да. Мы тогда вас будем на днях ожидать. Приходите, выкупайте, всего доброго. до себя, Ой, до конечно, Добрый день, меня зовут Арина. Вы дозвонились в информационный центр. Чем могу вам помочь? Здравствуйте. Я только что звонил. Там посылка пришел мне, открыли его. Там, ну, mm -hmm. не, не то, что я заказывал. Вот. Mm -hmm. И мне сказали номер вот сказать. Я только узнал свой номер. Mm -hmm. Да, пожалуйста, продиктуйте свой номер. Девятьсот семьдесят семь. Дальше. Семьсот двадцать девять. Шестьдесят восемь ноль один. Минутку. Так, а Витисян Гевор Карменович. Да, да, я. я. Так, а компания Активный отдых был сделан заказ на многофункциональную лопату. Вы говорите, вам пришел не тот товар? Да, вообще не тот товар пришел. Ко мне, как делать? Как, возврат можете оформить товары? Как, как, как вы это делаете? Минутку, сейчас я вам объясню, как с компанией связаться, чтобы в течение двух-трех дней вам ваши деньги вернули. Так, я вам сейчас смс-сообщением отправлю адрес электронной почты, как А я этот деньги не платила, я просто открыли посылку. Я деньги не платил еще. А, вы еще не платили? Нет, этот почта пришел, договорился открылими этот и все. Угу минуточку, сейчас тогда я, получается, вам разрешили на почте посылку открыть? Да, посылку да, открыть. да, да, мне, мне брат работает, брат работает на почте. Угу. Так, минуточку, сейчас все с вами уточним. Да. Ну все равно надо, чтобы вы претензию отправили. Кому? Кому там? то никакой адрес нету. Я вам я вам отправила адрес электронной почты. А, Надо все. на этот адрес отправить претензию. Ага, Напишите фамилия, имя, отчество, номер телефона, с которого был сделан заказ. Напишите претензию, что пришел не тот товар. Так и отправите. Угу. Так. Сейчас я ваши данные в компанию перенаправлю. После получения вашей претензии, там все проверят, с почтовым отделением свяжутся, вам и с вами свяжутся. А этот еще вопрос можно мне задать? Мне вот, если этот ваш номер приходит всегда, этот, угрозы всякие, там, штраф мне напишут, на там, еще что-то делают? Сейчас разберемся, что вам там приходит. Сейчас запрос дадим. Угу. Все, ожидайте, с вами свяжутся. А, да, да. Угу. Всего всего доброго. До свидания, до свидания. Здравствуйте! Ваш доказ уже 4 дня находится в почтовом отделении Почта России хранит вашу посылку всего 15 дней и взимает дополнительную плату за хранение. Чтобы не платить лишнего, поспешите. Приходите на почту и получите заказ и свой подарок. Трак номер мы выслали вам в смс. Здравствуйте. Ваш заказ уже шесть дней ждет вас на почте. Вы обещали забрать заказ вовремя, но до сих пор не забрали. Тем самым нарушаете устный договор, который выключили при оформлении заказа. Надеемся на вашу порядочность. Заберите посылку в ближайшее время, и мы предпишем подарок. Номер посылки мы выслали вам в СМС. Здравствуйте. А Витяся Ангела Карменович мы забирали заказ с почты. Вы причинили ее на материальный ущерб. Уведомляем, что на основании статьи 486 ГПРФ через 7 дней мы будем вынуждены ВВЗ искать вас понесенные убытки, а именно расходы на доставку, юридические услуги, госпошлину. Получите заказ, чтобы не допустить судебных разбирательств. Спасибо за понимание. Здравствуйте, Аветисян Георг Карменович. Вы долго не забираете посылку на почте. Юридическим отделом на ваше имя составлено исковое заявление. Вы купите заказ. Адрес почты имени Вавилова Н и улица четырнадцать. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Елена, и звонится дело доставки. Одна минута, ваша карточка открывается. Алексей Сергеевич, вы заказали многофункциональную лопату. Ваша посылка все еще находится на почтовом отделении. Когда Нет. вы подойдете к посылкой? Нет, вы ошиб... Только не говорите, что ничего не заказывали. Я послушала записи разговоров. Я этот, не Алексей Сергеевич, кто вы? А, да? Да. А на запись разговоров голоса совпадают. И кто? Я с доставки звоню. Меня зовут Елена. А. Угу. Так вы когда подойдете за посылкой? Куда посылка? Какой? В смысле, многофункциональная лопата? Какой долпата? Вы кто, девочка? Что ты мне звонишь-то? До свидания. О, Господи, давайте не будем, а? Давайте, до свидания. Послушайте, вы... алло. Слышите, алло, посылку с почты не заберете, будете платить штраф, и нечего сбрасывать. Да вы кто вообще? Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте, слышно да, меня? Да, слышно. Меня зовут Арсень, я занялся э, по поводу вашего товара, профессиональную лопату, Алексей да. Сергеевич. Да. Данный товар до сих пор на почте. По какой причине не забираете ваш данный товар? Ну, по причине несоответствия. Э -э именно что не соответствует по данному вашему требованию? Ну, заказывал одну лопату, пришла другая. Ну, вы здесь заказывали две лопаты. Вы скрыли данный товар, видели ваш данный да, товар? Да, да, скрыл увидел. Ага, хорошо. У вас есть фото, либо что-нибудь, доказательство? Я уже есть, претензии отправил на почту. Ага, так э, у вас бланк что-нибудь сохранился от данного товара? Я сейчас вам вот этот номер вышел, пожалуйста, можете нам отправить фото бланк либо что-нибудь такое? Нет, что я не его не соответствует... я его не оплачивал, я так просто. Я а, а, как бы тогда... а у меня брат а как сказали... брат на почте ага. работает. Ага. Договорился, открыли. Ну, у вас хоть есть ну, какой-нибудь, как бы сказать, факт, чтобы я мог бы им э, предоставить, что э, данные товары не соответствуют. А какой? А какой факт-то? Ну, любой, ну там... Ну, я же могу отказаться, отказаться. я не я отказываюсь. Вот он отказаться, что-нибудь. Ну, у меня есть, да, фотографии есть. Я хорошо, тогда я сейчас вот номер вышлю, отпустите, пожалуйста, нам, хорошо? Обязательно, да. Все, ладно, ожидаем до сегодня вечера. Алло. Да. да. Здравствуйте, меня зовут юлеса дела доставки по поводу вашей посылки. Ага. Многофункциональная лопата находится на почте. Вы когда сможете за ней подойти забрать? А я не буду ее забирать. Почему? Можно узнать? Ну, она не соответствует. Она соответствует. Чему не соответствует? Ну, тому товару, что я заказывал. А вы откуда видели? Ну, да, скрывал посылку. На, на почте? Конечно. И увидели, что, а что там именно не так? Но вы не знаете? Вы не знаете? Я не знаю, все дело доставки. Ой, господи, я с вами сколько раз разговаривал уже? Какой доставки? Что Я вам первый раз. Я вам первый раз... Ну, я не знаете, наверное, у нас там много операторов. Ну, наверное, много операторов. Еще у вас с подобными проблемами вам не звонят? С какими? С подобными проблемами. Подобными проблемами. Нет. То есть все нормально. Что заказывает, то и доходит. Ну, да. Ну, конечно, а что нам должно не туда ходить? Ну, вы другие товары же кладете в посылку. Ну, а какие другие Вот вам что там лежало? Вот именно скажите. Ну, лопаток дешевые за 500 рублей, которые на Элиэкспресс продается. Не знаю, нормальную лопату вам, вам ложим. Ну, не ложим, а кладем. Ну, кладем. Не нормальную за 500 рублей. Ну, как, ещ ⁇ у меня фотографии есть. Ну вышлите их на WhatsApp, вам что, номер так, не отсылали? Я уже высылал на WhatsApp, сколько. сколько? Это ваш проблем, не мои, что я буду вам фотографии отсылать. Вы людей обманываете. Не высылали? Мы не обманываем посылку в Instagram, значит будете оплачивать штрафы. Да штраф вы какой ч... штраф да. Егор, добрый день, Юля, зовутся Доставки По поводу вашей посылки Лопата многофункционально находится на почте. Когда вы ее сможете забрать, подойти? Никогда. Почему? Не хочу. Ну, в смысле вы не хотите? Ну, не хочу Речину уже. Причину можно узнать? Уже не нужна. Ну, как это уже не нужна? Что за детский сад надо, заказали. А компания пронесла убытки. Какие убытки? В суд подавайте на меня. Ну, подадут, не переживайте. Ну, С нормально разговаривают. И вы будьте добры, нормально разговаривать. Я через суд все выплачу. Все, не волнуйтесь. Хорошо, будете выплачивать. Хорошо, Всего доброго. Да, до свидания. Добрый день, меня зовут София, я соня с доставки. Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу вашего заказа беспокоил. Когда будет вам удобно забрать посылочку? А я ее не хочу забирать. Почему? По какой причине? Она мне не устраивает. Алексей Сергеевич у вас еще вложен сертификат, но тысяча рублей можете вас Мне меня не интересует. Тогда вы будете острахована, статья четыреста восемьдесят четыре, заложенный Нет, нет, такой статьи нету, Есть. вы ошибаетесь. Есть. Да нет. Вы обязаны мне товар сначала показать, а вы мне не показываете. Надо было все эти, все эти вопросы. Я уже решил все вопросы. Просить оператору. Да. Просить его оператора я все погоди. Всего доброго. Да. Здравствуйте, меня зовут Юлия. Садя от доставки по поводу вашей посылки. Вы заказывали лопату многофункциональную. Она находится на почте. Когда вы ее сможете забрать? Никогда. Почему? Потому что там не та лопата, которую я заказывал. А какая там лопата? Ну какая, плохая лопата, не та. Ты да как видели? Ну открыл посылку, посмотрел. На почте открыли. Ну а где же счет, конечно. Ну а какая, как там не та лопата, можете сказать? Ну как, ну не та. Я заказывал одну лопату, а пришла не та лопата. Что я, смотрю, что не та. Вот как. Дешевая какая-то лопата. Видимо, вы всем такие отсылаете. Мы не отсылаем ничего и не всем. Да, только такого. мне. Да. Георг, добрый день. Меня зовут Юлия Ходила. Доставки вот ваши посылки. Лопата многофункциональная на почте находится. Когда вы ее заберете? Как вас зовут? Юля, я же сказала. Так вы мне уже звонили. Сколько можно? И что? Ну что, мне повторять опять? но пока вы не заберете, мы и будем вам звонить. Ну, она обратно к вам уйдет, и все, перестаньте мне звонить. Ну, конечно, он придет она обратно, но вы будете оплачивать штраф для да тысячи рублей. не буду рублей. я ничего Это оплачивать. Заказ. Да что вы будете говорите? через коллекторов. Почему вы должны не, не оплачивать? Прошу, прошу. вас потратили деньги на доставку, перевозку. Девушка, у меня юридическое образование, вы гоните чушь. И Никакого что? штрафа я тоже. оплачивать не Мы не буду. гоним никакую чушь. Будете оплачивать, ожидайте. Всего доброго. Давайте, буду Георг, добрый день. Здравствуйте. Меня Илья зовут Дело доставки. Вы, я по поводу вашей посылки. Лопата многофункциональная. На почте вас ожидает, Еле. когда вы заберете. А А можно еще две таких лопаты заказать на этот адрес? Я уже забрал. Такая хорошая лопата. Ну, хоть три закажите, но не мне же я садела доставки. Ага, не вам. В магазине. Я заказывал, вроде вам прям говорил, голос знакомый. Вы мне не могли заказывать, ну что вы заказываете в магазине, а, а я работаю в отделе доставки. Понятно. Когда вы ее забрали? Всего забрал. Сегодня? Да. И что там не то с ней? А что сказал, что не то? Все то. Ну вы-то с таким, то. с таким тоном говорить. Нет, наоборот. Хорошо тогда, всего доброго.